Победительница конкурса Евровидения 2018 – певица из Израиля Нета Бразилай. Стоит отметить, что победницы израильтянки э, пророчили успех с первых э, минут. Это именно она на голубой дорожке потрясла всех белоснежным нарядом, похожим на свадебный декольте и белыми гольфами. Бразилай родилась 22 января 1993 -го года в городе Хотеха-Шарон. Родители любят вспоминать, что девочка стала петь раньше, чем говорить. Именно поэтому отвели дочь в школу с музыкальным уклоном. С первых же месяцев преподаватели отметили одаренность. Она мечтала стать знаменитой певицей. После школы, которая, будучи победительницей, закончила, с отличием поступила на факультет электронных инструментов в музыкальном училище и продолжала оттачивать вокальное мастерство и осваивать новые техники. Okay, message, message. Okay. Hi. Hi. Yeah. Is в 2012 году Нета работала ин инструктором в лагере для молодых музыкантов. Позже она вошла в состав ансамбля военно-морского флота «Армия обороны Израиля». После демобилизовалась из армии, было влюзовые вечера, работала музыкантом в музыкальном клубе, вскоре собрала собственный коллектив, эксперименты гастролировала по стране, исполняла главные партии в театре «Бег на море». В прошлом году с группой «Гарбер Бент участвовал в европейском туре. Сама певица признается, что если бы не стала вокалисткой, хотел бы работать психологом в детском саду. Она сама с ранних лет страдала от колких шуток ровесника по поводу своей необычной внешности. И лишь поздравслев, научилась принимать и любить себя такой, какая есть. В 2017 году Бразилай пришла на прослушник пятого сезона на Евровидение. По итогу голосования выбрали представлять страну на конкурсе. Она исполнила песню под названием «Той игрушка», и которая принесла ей победное первое место. Но это на конкурсе Евровидение стало четвертое для Из Израиля. Вам понравилось ее выступление? Некоторые считают слишком авангардным. А как вам кажется? Пишите свое мнение в комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.